Ребят, слышите, заходите сейчас в Картуру на трансляцию. Он тут вообще чудеса творит. Он металлолом ломает. Прям сейчас на трансляции. Сейчас ролик укладываю. сейчас же переходите по ссылке. Жду вас там.